туда залезть в улей нужно вот это одеть штуку да как она называется да. пчеловодная маска пчеловодная маска насколько она безопасно от... сохраняет укусов ну в голову в глаза в уши не укусит угу. остальные места Остальное может укусить а вообще костюмы какие-то еще предусмотрены? конечно есть но э -э я вот уже Немножечко пчеловожу, уже 10 лет, костюм ни разу не одевал. Угу. С кем я пчеловожиком он нее тоже никто не надевал. А часто кусаете? Ежедневно. Ну и как переносишь ты? Сейчас привык уже? Но руки уже привыкли настолько, уже просто, ну вот, жало убираешь и все так, вот так вот сделаешь угу. и все. А если вот глаз, нос, это уже немножко болезненно. Угу. И ненароком иногда бывают особенности, вот в нос укусит, вот, перегородку. Аж слезы, сам, произвольно текут. Слушай, а он же полезный, этот яд, да? Да, конечно. Сильно, да? Да. Есть такая даже апитерапия, угу. она называется. Укусы Это пчел. специально э, сажают пчел, угу. делают укусы, э, чтобы вылечить какие-то определенные заболевания. Угу. Так, ну давай тогда будем одеваться. Все, давай. Ну что, пойдем в бой. Посмотрим... Укусит меня сегодня или нет, я вам расскажу Наша главная цель сегодня была Посмотреть Пасеку и как живут пчелы Что они делают, как они работают Пока человек отдыхает Оденем необходимые Защитные материалы И будем продолжать Нашу съемку У нас сегодня очень грамотный пчеловод Который расскажет И покажет как вообще существует вся эта система? Сейчас, секунду. Так, этот, этот э, инструмент пчеловода. Это первый инструмент, можно сказать, пчеловода. Называется дымарь. Угу. Для чего он нужен? Когда мы залазим в улей угу. для просмотра Пчел. Uh -huh. Вот э -э мы дымим сверху uh -huh. на них на рамочке. Пчелы чувствуют дым, они думают пожар. Uh -huh. У них такой инстинкт есть. Думают пожар, дым, uh -huh. они набирают нектар, мед в себя. Uh -huh. Во время того, когда мы, примеру, проверяем пчел. Uh -huh. Вот. И после этого, как они набрали мед uh -huh. или нектар в улью. Для самосохранения угу. Они не могут укусить угу. да Вот в чем, как говорится, фишка Вот это главное, да? Это главное а Я не знала как... Вот это такая фишка интересная Ну что, пойдем дымить? Да Вот такой у нас Улей Ты, ты сколько, 10 лет занимаешься, да, этим? Да Уже, короче, как сказать На профессиональный уровень Uh -huh. вообще я на пасеке дядьке помогал прикачки uh -huh. меда uh -huh. где-то с 14 лет uh -huh. прикачки меда в основном накачку меда я ездил у меня брал я ему помогал вот профессионально и основной доход с этого у меня я в 2009 году пришел в компанию одних людей uh -huh. вот Я благодарю их, что они взяли меня в компанию. Uh -huh. вот, я к ним пришел помощником. Uh -huh. Первый год они мне дали 10 семей. А вот. в семье сколько народу вот, пчел? Так, ну здесь, честно говоря, я в цифрах не знаю. Ну примерно вот определенное количество. Ну, к ну, примеру, 30 тысяч, наверное, где-то но тут зависит еще, какова семья, угу. э -э какова сила семьи, точнее. Вот, вот, этот, вот, вот эта семейка, угу. вот она вот на шести рамках плотно обсиживает шесть рамок. Угу. Вот. Это соты? Да. Угу. Это рамки называются, а угу. на рамках соты. Угу. Вот. вот, мне первый год дали 10 семей, пчел. Угу. Взамен того, что я помогал, я э, как работал, короче, вот пчеловод работает, я ему помогаю, как говорится, вот с весны мы начали, где-то э, с конца марта начинается у нас такой, как сказать, сезон угу. пчеловоднический, что плотно заниматься пчелами, и по конец сентября включительно, угу. то есть это мы больше, большое время уделяем пчеловодству, уделяем пчелам. Скажи, пожалуйста, средняя продолжительность жизни пчелы, сколько они живут? Значит, э -э в летнее время меньше, в зимнее меньше, э в зимнее время дольше. В летнее время, э в зависимости от того, насколько далеко летает пчела, э в зависимости от того, как сказать, насколько она изнашивается. Но в лучшем случае она живет 40 дней угу. одна короткий, пчела, короткий да, угу. очень, короткий, очень короткая жизнь у пчелы, зимой э, она менее подвижна, э, много как бы не летает как летом, не так износ пчелы идет, она до 120 дней живет зимой. Угу. Потому что малоподвижный. Да. А скажи пожалуйста, а внутри вот как улей вообще, как градация там, как все устроено? Но значит там есть это, как сказать, есть матка царевна. Uh -huh. Ее так называют матка царевна. Сейчас, может быть, я, я ее поищу здесь и покажу. Мы заснимем, uh -huh. как она выглядит. И я буду по ходу рассказывать. Uh -huh. Uh -huh. Так, это что у нас есть? Это расплод. Uh -huh. Называется. Печатанный расплод. Uh -huh. Смотрите, значит вот Вот здесь вот в этом углу Личинки маленькие uh -huh. Можно увидеть Маленькие личинки Значит матка царевна Ложит яйцо Кладет uh -huh. да, uh -huh. Кладет яйцо Это яйцо На четвертой сутки лопается uh -huh. И Получается личинка Эту личинку Пчелы-кормилицы кормят. Uh -huh. вот, вот здесь вот, можно сказать, все в, это, в червяках. Uh -huh. Червяки разного возраста. А вот, вот, кстати, яйцо. Такая, как сказать, маленькая палочка. Uh -huh. Вот. А, Пчелы-кормилицы выкармливают. В основном это молодые пчелы. Uh -huh когда, как сказать, недавно, которые родились, угу. вышли с расплода. Вот, они выкармливают личинку, разбавленную маточным молочком. С чего делают маточное молочко? Пчелы, у них есть такие железы, угу. которые, употребляя пыльцу и мед, у них они вырабатывают маточное молочко а как они отдают его или как вы собираете его? сейчас это все как говорится история так если дымает как всегда подводит немножечко вот э, разбавленную маточным молочком пчелу кормят пчелу она живет 40 дней в летнее время угу. вот матку матку вот она матка где сейчас покажу вот для удобства мы ее метим специальным угу. маркером синим, да? да синим цветом угу. а вот вот эту вот пчелу заснимите. Вот она выходит, она как бы рождается. Uh -huh. Вот с этого расплода. Uh -huh. вот. Она рождается. И потом она, вот она серенькая ходит. Ее, uh -huh. Она отличается. Uh -huh. вот, вот эта вот пчела выйдет, она будет вот такая. Вот, uh -huh. она, вот эта пчела дней 10 а, делает домашнюю работу. В том плане а, чистит соты, uh -huh. кормит личинку. 10 дней она в улью. Проводит работу. Это пчелы. Да, вулью Улей. Улей, улей. Вот. Не договорил. Угу. Маточным молочком. Пчелы кормят матку маточным молочком. Угу. И матка живет до 5 лет. Угу. Вот такая вот разница. Пчелы живут Зимой максимум 120 дней, матка живет до пяти лет. Большой срок. Да. Вот э, нектар блестит. а вот это вот пыльцу они складывают, вот пчелы с пыльцой ходят, угу. еще ее называют обножка, они складывают ячейки и головой трамбуют, угу. в прямом смысле слова головой. Угу. Понял. Теперь расскажи, пожалуйста, еще раз про запахи. Значит, когда человек пьяный, ему вообще не рекомендовано приходить. Да, лучше не подходить к пасеке. Потому, что, потому что ты рассказал, что есть определенный запах самки. Да. И, и пчелы, они именно на этот запах реагируют. А на посторонние запахи они очень сильно... Да, да, да. да, да, да. И... На резкие запахи, вот, они очень реагируют И также Во. запахи духов. Да. То есть лучше Частность. не подходить ни надушенным, ни пьяным. Да, если, к примеру, кто-то на экскурсию, к примеру, собрался на mm. пасеку, то лучше вот, не душиться. Не душитесь, да, лучше не душите. Ни одеколоном, ни духами. Вот. И желательно не пить. <плес> желательно не пить. Тогда не будем пить, мы сегодня. Да, сегодня не будем. Слушай, ну вот здесь получается как. Пчелиная семья, она состоит из матки, трутня и трудовых пчел, да? Да. Или что-то еще. есть? Совершенно верно. А ты хотел труд не показать? Труд? Вот он. Какой? Вот. А, такой отличается. Крупный. Он крупный, а -а -а. чем пчела. Угу. Вот Это, как говорится, мужеский... Это муж, муж э, этой... Жены. жены, да, жены. Но... Королевы. Да, но, да, но э, их семье, это сейчас... В этой семье что-то маловато. Вот это, кстати, трутневый расплод. Вот он отличается. Угу. Вот это пчелиный расплод, а вот это трутневый расплод. Угу. Вот, он отличается, он э, потому что трутень габаритами больше, угу. и расплод у него. То есть это ячейка, грубо, больше занимается. Грубо говоря, он не работает, он просто сидит и занимается. Да, Альфонцей, прямо самый настоящий. А как пчелы к нему относятся? Пчелы сейчас к нему относятся нормально, угу. но есть такое, как сказать, я думаю, не все об этом знают. Угу. А, значит, когда молодая матка вылетает в облет, угу. вот. А для чего она вылетает? Чтобы трутин ее оплодотворил. Угу. Они на лету, опло в... лету оплодотворяют? Да, это еще. Серьезно что? На лету оплодотворяют. Я не угу. Вот Есть такой как сказать, факт или как его назвать. Значит, после оплодотворения, и кстати матку ни один трутин оплодотворяет, угу. по-моему, минимум 10. То здесь много жестче, да? Да, да, да. И, ну, короче, она вот где-то один день вылетает в облет Второй день, день вылетает в облет. Третий день вылетает в облет. Три дня облета облетания э, ее оплодотворяют. Вот. Это ей хватает на всю жизнь. На ее скорость. На вот пятилетний она. срок. Да, да, другу. да, да. Этого хватает. И потом после оплодотворения. После оплодотворения у него, как сказать, такая печальная судьба. жизнь. Печальный случай, что ли, у утруждает. Печальная судьба. После оплодотворения трутень погибает. Угу. Слушай, а получается вот на такой, как это называется еще раз? Рамка. На, на этой рамке сколько трутней обычно? Но это, смотрите, значит, вот здесь вот редко трутней, угу. но Мало сейчас э, к маю месяца их станет больше, угу. потому что у них это идет э, время размножения. Угу там пойдут у нас молодые матки мы будем делать отводки угу. вот. и и будут больше труднее но еще один такой момент есть сейчас сейчас и вот в мае месяце это когда, по, по весне да да э, будет будем отводки делать будет отводка матки. что это такое то есть отводки? ты отсаживаешь матку да нет это смотрите вот, вот здесь вот семья угу. Вот, я беру в, зави... ну, в зависимости, какой я хочу мощность сделать отводок слабже Я беру одну, две рамки расплода, uh -huh. к примеру. Вот, отсюда я беру, uh -huh. вот, и надо их увозить. Uh -huh. Минимум на три километра. Почему? Э, чтоб, смотрите, у пчелы есть радиус облета. Uh -huh. Вот, к примеру, здесь пасека. Два километра, это у нее рабочий лед и uh -huh. напряжный. Uh -huh два километра пчелы это не напряжный лед, рабочий у нее лед, она легко летает угу. если она летает вообще и больше, если ей надо если есть взяток, к примеру, за 5 километров, она полетит за 5 но она будет изнашиваться угу. вот. для чего отводки делаются и увозятся, чтобы вот тут пчела облетелась она, эта семья, каждый день делает облет угу. пчелы делают облет а, вот эта семья так предположим к примеру три километра отсюда все обследовала uh -huh. вот если к примеру я через километр поставлю эту семью две рамки отсюда возьму отводок через километр поставлю смотрите если к примеру 500 метров от пасеки там к примеру полянка есть uh -huh. ну скажем цветочка все сейчас вот сурепка желтая цветет uh -huh. вот пчела я увез на километр отводки. водки Оттуда пчела летная, которая летает, которая здесь облетелась, летала, вот. она прилетит на этот цветочек, и она вернется сюда. Угу. Не туда, где я отводок поставил, короче, она вернется сюда, а потому что наблт она здесь. Угу. А если я увижу, увозу, увижу увезу дальше, увезешь, увезешь. Вот, тем самым, сколько вот я две рамки, примеру, привезу, То поставлю, он она там дом. останется. Угу. Да. Если я сделаю ближе. Есть такое делают на месте, это mm -hmm. тоже можно делать, но там надо, тоже есть свои нюансы. Mm -hmm. Вот. Как-то вот так. Сегодня хорошо пальцу несут. Даня, про... вопрос про мед. Расскажи мне вообще, что, как, какой мед, какого качества. Ну, я тебе буду задавать вопрос, корректируйся, а ты мне расскажи. Вот ты сказал, что есть э, монофлорный. Монофлорный мед, да. да. Монофлорный мед, э, это называется тот мед. Э, вот, к примеру, ну, будем разговаривать по региону. В нашем регионе э, сажают хлопок. Угу. Вот если пасека стоит э, на хлопковых полях и где-то. В радиусе трех километров, к примеру, чисто хлопковые поля. Вот. И пчелы несут нектар, потом делаете качку, мы делаем качку точнее. Вот. Этот мед называется монофлорный мед. То есть с одной культуры получается мед. Вот. Если в радиусе пасеки есть и к примеру хлопок, есть к примеру, подсолнух, есть, к примеру, клевер. Вот, и пчелы несут с разных культур Нектар вот. Это получается Полифлорный мед То есть, мешанный вот, А мед. какой из них лучше? Моно или поли? Он и, той тот, той и тот той. полезен вот. Вообще, определенные все меда вот, Натуральные меда Они все полезны вот. К примеру, если взять к примеру, взять горный мед, вот, в горах, если пасека стоит, вот, идет э, взяток, если качают мед горный. Вот. Горный мед, он сильный, вот. он у пожилых людей подыма, поднима, поднимает, поднимает да. давление. Вот, его надо аккуратно кушать, понемножку, по особенности пожилых. Вот. вот, к примеру, взять э, тот же самый к примеру хлопковый мед, вот. он не такой сильный. Э, а сила в чем заключается теперь, там Есть такое это, К примеру мы на базаре Когда торгуем мед, продаем вот, Там делают анализ меда Там есть диастазное число угу. Вот Диастазное число Вот У хлопкового меда Если я не ошибаюсь Где-то диастазное число 10 Вот У горного меда по-моему, до 20 доходит, в зависимости с каких цветов. Вот. И вот этот хлопковый мед, хлопковый мед, например, беверный мед, янтачный мед, с янтака. Янтак вот. это что? Янтак это верблюжья колючка, такое растение все. есть. Ага. Вот, с него, если объемы есть его, то есть много его, тоже мед качают. Янтак он же в основном в пустынях. Не обязательно, здесь бывает пригоре Пригорье тоже, иногда при бывает э, в степи, вот в Жизахской области, в Сайдаринской угу. области тоже он бывает И сколько там, вот, ты, как говоришь, число диастаза? Диастазное число у НТК где-то, по-моему, 15, ну, средний Да, вот, ну я к чему говорю, вот эти э, хлопковые мед, вот винтажный мед, клеверный мед э, Можно употреблять как бы ежедневно вот, но тоже надо как бы себя не как сладкоежка, к примеру, вот ложками столовыми кушать. Но я что хочу сказать, чем горный, его можно больше употреблять. Mm -hmm. Если, к примеру, суточная доза, к примеру, горного меда, э, скажем так, для взрослого человека, к примеру, столовая ложка, вот, хлопкового межма где-то 3-4 столовые ложки. Вот, он не такой сильный, он более такой, э, как сказать, типа мягкий, что ли. Вот. И вот эти хлопковыми, да, янтачные да, их рекомендуют, к примеру, для желудка, питание для печени, вот. Еще интересный такой момент есть, мед состоит из фруктозы и сахарозы, вот. только сахароза не та, что вот этот вот сахар, а натуральная, вот. и мед желудком осваивается сто и это, к примеру, сказать, мед, как это сказать, типа это продукт, который, вот, к примеру, как сказать, примеру, кто страдает, к примеру, язвой, вот, он, к примеру, во время обострения язвы и даже не только -то, должен держать определенную диету, к примеру, жареная нельзя, жирная нельзя, это как бы как сказать, противопоказано. Напряжно, напряжно противопоказано так, Противопоказано и тяжело желудку э, осваивать и перерабатывать мед это продукт который желудок осваивает стопроцентно и как бы это полезный продукт вот и тем же самым вот как сказать, скажем так язвенником вот, он как говорится рекомендуется вот его употребляют в пищу вот, и желудок не напрягается вот, перерабатывать этот продукт. Он легко осваиваемый. Усваиваемый. Усваиваемый. Легко усваиваемый. Легко усваиваемый. Усва... Я усваиваемый. Ну, понятно. Вот смотри, это растение называется сурепка, да? Да. Это растение называется сурепка. Она является... Вообще все растения, растения, деревья, культуры подразделяются есть медоносы угу. а есть пыльценосы иногда бывает и то и другое сурепка в плане сурепки она является и медоносом и пыльценосом. то есть универсальная расти да да да да совершенно верно угу. вот пчелы с него берут пыльцу угу. и нектар тоже берут а пыльца вообще для чего нужно вот если употреблять ее пчелам или да. людям людям Людям употреблять пыльцу это натуральные витамины. Угу. Цветочная пыльца называется это натуральные витамины. Там содержатся э, все те элементы. Вот эта таблица Менделеева, там железо, цинк, вот это все, что необходимо организму угу. человека. Вот, медь, вот этот вот там еще вот эти вот все элементы, которые нужны необходимы человеку, э, присутствуют в пыльце. А сколько можно ее кушать? Кушать ее надо, значит, утром натощак, угу. вот. чайную ложку пыльцы взрослым. Угу. Но, есть еще одно но, пыльца, она аллергенна, угу. то есть у человека, если на цветение цветов есть аллергия, ему надо аккуратно употреблять пыльцу. Или лучше не употреблять или проконсультироваться с врачом. Так, про суревку мы рассказали. Что они могут здесь еще, пчелы? Сейчас. Значит, вот мы подошли к яблоне. Она сейчас цветет. Вот. В нашем регионе она является пыльценосом по большей части. Угу. Пчелы берут с нее пыльцу. А куда они откладывают Пыльцу. В рамки склада то же самое да, вы можете да, то да, есть да, отделять и пыльцу и нет когда как сказать пчеловод собирает пыльцу угу. он устанавливает на литок куда пчелы прилетают угу. называется такой это пыльцы пыльцы уловитель называется Пыль, собирать да вот это значит такой решечные там такие типа как дверки затворки угу. и они таким диаметром пчела проходит а пыльца короче падает вниз угу. и внизу такой э, как пыльцесборник да пыльцесборник устанавливается и туда складываются пыльца угу. это но ну, слушай мне, мне лично конечно и многим людям интересно а как проверить натуральность меда вообще натуральный мед чем отличается и что такое искусственный мед давай с этого начнем искусственный мед вообще ну вот у нас продают в магазинах вот мы его называем и в простонароде его тоже называют Варенка mm -hmm. вот искусственный мед это берут сахар эссенцию иногда даже медовая это эссенция вот там по моему кажется немножко даже есть как воды добавляют и вот это все варится получается варенка это и называется искусственный мед он э, по цене значительно дешевле меда вот, Но обычно он так и э, на всех банках написано, это искусственный мед. Сейчас, кстати, в нашей республике э, за это, как это называется, уголовная ответственность или еще что-то, короче, штраф имеется, если э, на искусственный мед не будет написано это искусственный мед, mm. это э, могут привлечь, привлечь к ответственности за а, это. Скажи, а натуральный мед как определить? натуральный мед, вот я уже более 10 лет пчеловожу и честно говоря задался таким вопросом, точнее мне задали, мне клиент задал вопрос такой как определить, потому что ну как бы я с пчелами работаю я с этим не сталкивался вот и я посмотрел в ютубе проверил на своем меду и это mm -hmm. сработало значит Ух ты, пчелы попали. Отходим. Слушай, сильно укусила, да тебе? Да, немножечко Нес, есть. Да, это как его называется? Лед пчел там. Угу. Вот еще одна меня это. Атакует. Вот вот. Хочет поприветствовать со мной. Значит, метод такой. Берется бумажка, угу. намазывается мед на бумажку и поджигается. Вот. Если натуральный мед, бумажка, где намазан мед, она не горит. Uh -huh. вот. Я попробовал, Она работает, этот, этот метод. Uh -huh. То есть вот таким способом? Да, то, такой раз. способ. А там там в воде, говорят, разводить что-то такое? Ну, не в воде э, есть такой тоже способ, и как бы я его уже давно знаю. Значит, смотрите, э, ну, это как элементарно. Значит, э, возьмите пост такая на чае, uh -huh. Вот. И возьмите чайную ложку меда. Чайную... Если вы, как говорится, это обращали внимание, Например, если положить сахар в чай, угу. вот, размешать его, он цвет не меняет. Угу. Если положить мед, чай мутнеет. Он встает мутный. В прямом смысле этого слова он мутный. Угу. Но ну, это вот, как сказать, элементарный такой, что ли, метр? Самый простой Самый простой. мед. Самый простой, да. Понятно. Спасибо. Дань, такой вопрос. А вот они с этих с одуванчиков собирает что-то? Да, одуванчики э, являются в основном носом То есть они аллергены, да? Ну, судя да. Из, из этого. Ну, то есть они тоже в своей жизни привлекает одуванчиков да. и собирает там. А что, что еще они собирают? С чего они собирают? А вот как насчет одуванчиков собирают ли мед здесь пчелы? В основном это идет, это растение, дуванчик, идет пыль, это, пыльценос. Uh -huh. Пыльцу собирают пчеловось uh -huh. Знаешь, мне кажется, что все-таки профессия пчеловода это очень легкая профессия. Он поставил Улья, и мед собирает, и потом ты продаешь, и у тебя есть навар. Как ты думаешь, это трудно вообще? Я не согласен, что это не легкая профессия. Но это в зависимости от количества пчелосемей, которые у вас имеются. Угу. У тебя сейчас вот. сколько семей? У меня сейчас больше ста семей. Угу. Вот. Есть такое мнение, я слышал. А что ты там с пасекой это, работаешь? Как бы банку поставь, и пчелы тебе, короче, накапывает мед, Там делать нечем вообще, короче, это очень ошибочное мнение. Вот это э, труд, вот я говорю, я уже говорил до этого, значит где-то вот начиная с марта месяца и по сентябрь месяца, это пчеловод связан с mm -hmm. пчелой, это он работает с пчелой, вот, э, зимой с пчелами так таково не работаем, но мы подготавливаемся к сезону, мы сбиваем рамки, рам детали, ремонтируются ульи, там красится то есть зимой идет подготовка к пчелосезону кстати вопрос себе задам а чем зимой кормит пчел число не кушает зимой фактически не кормят пчел этим пчеловод должен за это пчеловод должен думать осенью он должен обеспечить хорошими кормами их осенью а что за корм за корма это зависит к примеру, в августе месяце, когда идет медосбор, когда uh -huh. пчелы несут нектар, вот, надо смотреть, э, с, с каких цветов идет мед. Uh -huh. мед. Uh -huh. Если, к примеру, мед есть такой еще мед, падевый, uh -huh. вот, э, это вот плакучая ива, есть от падает температуры идет медленная роса. Вот, она сладенькая, и пчелы их собирают, эту падевую росу это падевый мед вот на нем на этом меду пчелы плохо зимуют можно сказать вообще не перезимовывают, если еще холодная зима вот э -э в моей как сказать практике что ли мы значит мед весь забираем выкачиваем почти до последней рамки мед не оставляем пчелам вот выкачиваем мед и вот где-то до конца августа месяца, к примеру, идет откачка меда, а в сентябре месяце мы закармливаем сахарным сиропом. Вот, это хорошие корма, это ну, не стопроцентно, но больше шансов, что на этих кормах они перезимуют даже в холодную зиму. Ты мне скажи, вот сам, само производство меда каким образом происходит? Вот что, какая функция пчел? Так, смотрите, значит, э, пчелы, э, вот, к примеру, цветочек, пчела прилетела на цветочек, набрала нектар, угу. отнесла в улей. В она, где, она где хранит нектар? Э, у нее в пузике, угу. она несет нектар. То есть она его проглатывает? Да, угу. она его проглатывает. Вот, э, при, прилетела в улей. Вот, она складывает, э, можно сказать, э, как это сказать сейчас? Э, раскидывает по рамкам. Mm -hmm. Вот, раскидывает по рамкам нектар. И вот так как бы день проходит у нее. Она, значит, нектар улей. Нектар, цветочек улей. Вот так вот она целый день мотается, э, неся нектар. Нектар, в зависимости э, с какой культуры, э, имеет влажность. К примеру, возьмем нектар... Ну, вот содержит... сурепку возьмем. Сурепку я точно не знаю, сколько она бывает, uh -huh. он называется. У нее ну, это за пример какой-то, знаешь? Вот 70%, к примеру, влажности содержит нектар. Вот пчела ночью, вот что, как говорится, доказывает, что пчела работает 2-4 часа в сутки. Вот пчела ночью начинает выпаривать лишнюю... Влажность. как нектара. как она выпаривает значит э, она берет нектар хоботком и у нее э, как бы висит капелька нектара э, на хоботке э, она берет вот этот вот нектар держит на хоботке и в таком виде она держит его а в улью создается микроклимат в улей, да? Да. Э, микроклимат делается вентиляция это кто делает вентиляцию? остальные пчелы то есть они крыльями машут, да. да да да да да вентилируют вентилируют и вот это этот нектар влажность в этом нектаре Она выпаривается испаряет. вентилируется Да. вот к примеру 70 процентов влажности пчелы делают 30 процентов влажности а для чего это нужно вообще чтоб мед вот примеру 70 процентов там много влаги в нем он будет э, скоро портиться, uh -huh. вот они до 30 процентов даже по-моему меньше там сейчас я уже точно не помню они до, до 30 процентов влажности э, выпаривают этот нектар, uh -huh. мед и потом опять таки вот несколько раз это вот, к примеру, капелька меда. Она несколько раз может ни одной пчелой вот так выпариваться, браться хоботком, ложиться на место. Браться хоботком, ложиться на место. Вот. И потом пчелы, вот это то, что у них есть железы такие специальные, вот этими железами они вырабатывают фермент и добавляется вот когда выпариваются, она как бы проглатывает хоботком и добавляется фермент. Пчелиный, что тоже, как говорится, ценность меда придает. Проявляет. Ценность. Да, придает. Да. Вот, и вот этот вот фермент добавляют. Кстати, вот когда, к примеру, рамку возьмем, угу. когда э, целый день приносят пчела, они как бы везде раскидывают нектар, будем его так и называть правильно. Вот, потом ночью они его выпаривают, нектар, и поднимают вверх. Именно вверх. Потом вот так вот выпаривают, выпаривают, вверх поднимают. Вот. И э, когда уже мед готовый, нектар уже выпаренный, он уже мед, они добав, добавили свой фермент, они его печатают. И получается вот такой печатанный мед, это самый зрелый мед. Э, пчеловод ждет вот эту печатку и потом уже начинает качать мед. Если качать незрелый мед, не запечатанный он может у пчеловода просто пропасть, прокиснуть, он mm -hmm. у него забродит, потому что в нем большая э -э, влажность. То есть, подытожив, я тебе могу задать вопрос, мед это продукт пищеварительного тракта да. пчелы, да. а не как задний проходный Нет, нет, нет. нет. нет да? То есть, она просто отрыгивает да. собранный мед? Так, хорошо. Слушай, вот вопрос такой, а что такое протравленный мед? Вообще, есть здесь такое? Ну, это интересный вопрос. Я вам могу рассказать такой Привести случай. Привести пример? Да, да, такой случай. Мы, значит, сделали... Значит, вот, примеру, пасека стоит. Угу. Перед тем, как ее вести на другое место, делается разведка. В прямом смысле этого слова пчеловод или может там группа пчеловодов компаньоны или один если пч. примеру если он одиночка, к примеру он едет на то место но ну, в основном это ездит по знакомым местам где уже стоял Фури. вот к примеру вот сюда к примеру приехать здесь пчеловод приехал посмотрел что здесь есть какая тут перспектива к примеру тут есть вокруг сады которые будут весной цвести вот э, как бы учитывается. Э, но ну, в этом плане здесь как бы дальность от дома, но летом это не учитывается. Там хоть за 200, за 300 километров поедешь чтобы мед как бы достать пчелы после мед. Вот э, мы делали, мы приехали на одно место, приехали на разведку, э, приехали на хлопковые поля, приехали на разведку. А у хлопчатника имеются нектарники Так они называются Значит, вот листок хлопчатника Вот так вот переворачиваешь Есть три нектарника Но там в зависимости от сорта хлопка Разное, разное количество нектарников Есть один, есть два, есть три И цветок хлопчатника Под ним тоже имеются нектарники мы приехали на разведку, прошлись по полям, посмотрели, какие нектарники. Там висели прям капли, такие серьезные капли, что пчела за один раз даже не унесет. Вот. Мы перевозим пасеку на это место, где мы были на разведке. И обычно за день, за первые сутки, когда перевезли пасеку, пчела обирает ну там в зависимости от количества пчелы семей но ну, ближайший километр если висят капли вот она собирает эти все капли потом со временем нектарник еще чуть-чуть выделяет нектар вот и мы перевезли пасеку пошли в поле капли на месте их никто ничего не трогает мы так озадачились что такое почему? Вот. Раз, короче, пробовать, она кислая, капля кислая. Вот. Потом поговорив с фермерами, с бригадиром, который смотрит за этим полем, выяснилось, что они дали э, так называемую мочевину. Вот. Это то ли для роста хлопчатника, то ли еще что-то. И вот получилось так, что э, вот этот как удобрение или химикат повлиял на нектар и вот этот вот эту кислую каплю пчелы не берут они тогда. сами инстинктивно да не, да, они они не чувствуют даже, они наверное я не знаю или чувствуют или может к примеру подлетела пчела попробовала она кислая или она вот там может какая-то типа химия присутствует она пчела это чувствует то есть она будет брать только натурально отравленная потравленная она не будет брать и хотел вот отметить за по пчел последние года в республике очень много стало слышаться и мы в прошлом году наша пасека потравилась пчелы потравились на хлопковых полях фермер у которого хлопковое поле у него личинка появилась которая портила курак с которого потом в послед... а курак что это курак это Хлопчатник цветет угу. а, Там пчела или какое-то другое насекомое Ну, в частности, по большей части пч... пчела опыляет цветок Вот, она как бы завязывается И потом завязывается, получается курак Зеленая такая коробочка Которая впоследствии созревает Она лопается и вата получается угу. Вот, у фермера личинка Стала поражать вот эти кураки она Завазила этот курак и портила его Можно сказать в прямом смысле По-моему кушала внутренности Ела вот это, питалась этим кураком Вот и фермер Обработал пчел Не предупредив нас И притом обрабатывалась это ночью Вот Обрабатывалось это ночью Утром Пчела полетела на цветки, на это. И, э, кстати говоря, вот это чем обрабатывают, если я не ошибаюсь, я такое слышал, этот химикат, он сладенький. Uh -huh. Вот. И пчела, значит, прилетела на, например, вот этот хлопковый пуст. Uh -huh. вот. Э, взяла вот эту, э, как сказать, сладость нектар потравлены она короче его проглотила вот прилетела в улей э, в прилетела иногда даже не долетают до улья и потом значит эта пчела потравленная она потравилась вот эта пчела погибает там э, как сказать, в течение где-то 10 часов получается погибает она если к примеру долетела до улья она до улья долетела Чуть там в улью покружилось, короче, и просто выпадает, угу. просто выпадает слитка с улья, просто выпадает, и так гибнут пчелы, которые вот на поле были, и так можно всю летную пчелу потерять, угу. без которой ну, из-за этого из-за этого вот как сказать, потравление пчеловод, э -э -э -э. в частности вот мы где-то две рамки минимум, а то три рамки э -э пчел, вот, к примеру, 10 рамок пчел было. 2-3 рамки пчелы не стало. Просто не стало. Вот за сутки вот так вот э, такие вот ущерб, урон, потери. Может, потери, да. Потери, потери держит, боеспособного пчеловат. подразделения пчел. А? Потери да. боеспособного подразделения да. пчел. Да, да, да, да, да, да. Хорошо. Дань, посмотрели да. твою пасеку. Посмотрел, как работают пчелы. Угу. Удовлетворил ты мое любопытство. Большое тебе спасибо. Уже пригласил. Не поленились мы сюда приехать Поработали немножко Тебе тоже спасибо, да. что нашел время Пришел, приехали, мы это сняли Спасибо да. Меду забрал у тебя Набрал, покушаю с удовольствием Ну я в принципе кушаю только твой мед Потому что я доверяю твоему компетентному мнению Но в любом случае удачи Развивайся, конечно Ставь 300 миллионов семей чтобы все, весь Узбекистан был в твоих да? да, Стань великим пчеловодом Пчеловодом Узбекистана И почетное звание получишь ну, В любом случае выставляй на канал Посмотрим И увидит тебя и Пасеку. Может быть у тебя и появятся свои поклонники Все, по ссылку я на своем канале оставлю Хорошо и ты тоже на моем Хорошо, спасибо Хлоп, всего доброго До свидания Приезжайте Давай